Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Намизмат. Сегодня мы рассмотрим разновидности 1 рубля 2008 года чеканки. В 2008 году 1 монеты чеканились на обоих монетных дворах – московском и санкт-петербургском. На каждом предприятии монеты изготовлены с использованием только одного варианта штемпелей. Санкт-петербургский монетный двор имеет в своем активе лишь одно небольшое отклонение от стандарта – уменьшенную толщину букв на наименовании «рубль», и верхний лист растительного орнамента, имеющий частые прорези по всей его высоте. Рублей с монограммой с Санкт-Петербургского монетного двора было изготовлено несколько меньше. Поэтому у нумизматов их цена может быть гораздо больше, чем у московского монетного двора. Подлинный металлический рубль 2008 года выпуска весит 3,25 грамма, имея диаметр равный 20,5 мм. Толщина диска составляет 1,5 мм. На гурт нанесены 110 рифлений. Какие же у нас есть браки? Рубль чеканены на заготовке предназначены для заготовки монет достоинством 50 копеек. Ее масса составляет 2,75 грамма. Основным признаком этого брака являются присущие ему магнитные свойства. Стоит может до 30 тысяч рублей. Слабый двухсторонний прочекан, двухсторонняя вырубка монеты, раскол, смещение, выкус, аверс-аверс и пару других. Все браки, перечисленные мной, стоят до 1000 рублей. Ну а я благодарю вас за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, всем до новых встреч!